В этот вечер императорский зал был заполнен студентами, преподавателями, и сотрудниками Казанского федерального университета. Состоялась торжественная церемония вручения премии «Студент года-2018». Здесь собрались самые талантливые, активные и творческие студенты. Каждого из них уже по праву можно назвать победителем. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров выступил с приветственным словом перед всеми присутствующими. Как ректор хочу сказать огромные слова благодарности всем вам, которые реализует все три миссии университета. Это и работа, занятие наукой, это и учебный процесс. И, конечно же, можно сказать, для преподавателей процесс воспитания, для студентов процесс творчества. Здесь, в стенах университета, находим и друзей, и возможность самореализовываться. Почетным гостем церемонии стала первый вице-президент акционерного общества «Газпромбанк» Наталья Третьяк. Вы уже сами по себе, конечно, большие победители, потому что стать студентом такого уникального, такого известного и такого значимого университета уже большая жизненная победа. А сегодня, как я понимаю, в этом зале собрались лучшие из лучших. Вы одержали еще важную победу в вашей жизни, которая, уверена, станет фундаментом для ваших будущих жизненных успехов. Ректор университета Гафуров вручил Натальи Третьяк благодарственное письмо от президента Республики Татарстан за особый вклад в преподавательскую деятельность и развитие инновационного направления в республике. А студенты один за другим выходили на импровизированную сцену за долгожданными дипломами. Победителей и призеров награждали в номинациях лучший общественник, лучший спортсмен, творческая личность и другое. Победители отметили, что упорно трудились и старались чтобы получить столь высокую награду. Все участники были достойными, до конца было неизвестно, кто вообще победит, так как презентации, достижения у всех были достаточно высокие, и я не мог даже представить, что буду здесь стоять, буду победителем. Эмоции, конечно, самые яркие, самые приятные. Я стала победителем в номинации Творческая личность. Это огромная победа для меня, это огромный труд. Я благодарна. Всему, что со мной происходит сейчас, я безумно счастлива. Номинация «Магистрант в области социально-экономических наук». Я считаю, что соперники были весьма сильными, достойными. Так скажем, работа жюри была проделана колоссальная, большая. И вот финалисты гранд-при студент года на сцене. Ильшат Гафуров объявляет имя главного победителя. Им стал студент второго курса магистратуры юридического факультета КФУ Иван Гущин. Ректор университета вручил победителю статуэтку, дипломы, ценный приз. Это просто невероятно. Пять лет я шел, собственно, к этой мечте. Впервые я увидел, что студент года да, проводится на первом курсе. Я подумал, блин, как же это круто, э, выйти сюда и получить награду из рук ректора. И сейчас, заканчивая второй курс магистратуры, я могу сказать, да, я это сделал. Ежегодно премия Студент года отмечает лучших студентов, готовых и дальше трудиться на благо Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.